Да, вон, пожалуйста. Через мои центра можешь начать. Желтый. Желтый красиво стоит. собираетесь я пришел как пришел когда он мало Ай, ты вообще тебе чем нам долго выходить свой, свой открытный Нет? А, ты свой играл. Да? Пожалуйста, пожалуйста. Да? Так, мой низ. Это да, же, да? Все, всё, да, А что было надо было делать? Что да, правильно. Всё правильно. Всё Я уже по Кроме того, Двое шагов. Последний раз... Ворот. Здесь Самый тоже круглый, тем более у меня начинается. Туда я хотел? Да, черт возьми, еще не пожал, еще не видел. Вот ты очень четко. ну больше на скучаемость чем на трубопровод. Да, да, да, доводите. да, да. А сколько пускается? Сейчас это, это, а, это штрафной. штрафной да? Разбивал ты. Включай, я посижу. А вот оно выключилось. Ну так, места. Ну, <связи> так станется. Только так, так. так Давай, давай, давай, Да, вот Нету красивых. а может, надо было бок. Thank <laughs> you. А я я почему-то думал, что ты хочешь, в лузу, среднюю, что я знаю, что я очка. Ай, вот так не за час а я за синего, а прямо 20 отдал, то что листочки не получили, может, что я не выкипает. Тут же индивидуально, да? Ну, всё. По внутренней не позволяет уже дать пирогу. Там нет Да что красиво Вот сам заделся То, что тренируется и сходится Звезды, я тут полный Устраивай, заиграй Да, да, да, да. да, да. да, да взял. Чтобы перекрыть да. вот а. Мамба, мамба, мамба. Да, все, да, я не Смогу это... Я это... Смогу Смогу это... не Смогу Я Смогу низ, да? да, ты уже должен быть Ну, это его да. да. Я помню, что даже молодые мальчики молодые, такие, молодые, это, это самое. Так, молодые мальчики Молодые мальчики. даже Тёма Игорь, Рома там, еще кто-то там. Парни там играли. Какие сейчас блядь. Да, да да ладно, это я у тебя подсмотрел. Другой уровень. Да, я Я тебя подсмотрел. Да, да. да. Ты не показать, да. да ты знаешь, я я вижу, тебя... там... не не не не Зачем ты этот? А потом ты посмотрел, как я Это не найдется да, да, Этот вот куда да, его да, да, да, да, не да, да, да, да, да, да, не да, да, да, да, да, ну чужого для Почему Вот Ну сыграй не очень тихо, чтобы он не застрял. раз, раз, ну не полезно, А что жертва просто так запитывается, я думаю, туда поставить. То есть ты это уже потерял? А что? Нет, шанс есть. Я бы Не Вот играй за Давай, да. Дальше. ну Тут все равно ставит нет, если просто а? не а, а, -а, а, если долго Да. Ну, не да. Ну, вот. Если специально, я бы стоял. Это игра, во-первых. В первую очередь, это игра. Ты по-московски думаешь. это так Вот я... В первую очередь это игра не, не, не стучание по шарам. Yeah. Ну, сразу насрал. Ой, правильно. Что тут забил, да и вон еще чужой стоит? Ну, Все хорошо Конечно. Вот делает. Так это твой, да? случайно закатившийся США. Все черт короче Пока подставок не буду, больше не буду добавлять. Ну что это не даст? Ну да? Нахуя! Так, забить. Ой, конечно, это так хотел. Ну блин. Чего надо Хочешь толпкий? Ну что? Хочешь толстый? вот Да, хорошо, а <соединяющие> простых нету. Да, Сильные ветки и на сильном отскоке. Он прям полетел туда воде. четко. Я, да почему дурак? Я, я, честный, не... дурак? Ну А я тоже перед этим дурака забил. А больше этого дурака? Забил. Просто сложный, но И ты тоже не О, да. Да. А потому, потому что это... намного <соединяющие> а сложнее в сложных не должно быть. В не должно быть... как американка, одна то Здесь нельзя сложных ударов делать. потому что это а хорошо, Очень... Да, бейте. Основное значение, все уберется и не как бы сейчас, это Помнишь, будет? Помилуй, а вот чуть-чуть шанс. <свес> Нет, <свес> просто <плес> дали в шаром, а еще мы так не делаем. Ну да, покой будет. Николай, это что было Это подбористый. Как так? Как так? Я, ты, ты один свояк забил, а за ним второй свояк зашёл. Всё? Парня сыпь. Блять, а вот Ты что то разошёлся в школу. Не играешь, а не как.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 Этот человек, <связываю> <связываю> <связываю> О, но тут этот просто, блядь, да. Да, тут Я меня чуть сердечный приступ не хватил, Что же это будет Что вы Если... 1, 2, Пока не 1, 6 и 1 Ладно, хоть штраф. Сейчас, <решек> О, ты Все что невозможно ну, Подожди, я шар похлопил Ну я такие забивал Только по низу не разбил Он <решек> <решек> Мне кажется, он в эту лузу ткнулся Если он сюда вот ткнул, то что-то туда А вот вот Дело через Кто-то Я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 Oh. Я хочу делать Можно я Паша, там еще бабы Почему? Вот, вот, вот, вот, выходить. Второй день в новом надо У меня нет его, нужно. понятно, что он а его нет. Вот он зашел бы конечно, может видеть. Вот это вот я не предвиду. Сюда же расположу. Своей Thank you. Я не другой, я вообще как-то сам не понимаю, что кислот А сейчас Я вот она забивает У нас да, для них это просто золотое дно. Я понимаю, что ты бил вот Судя попал. Это дура. Это дура. Это как дура. Да нет, ты даже не думай, как он не думает. А он не знает, что это. Вот тут в основном отлично, это не вьё и сегодня вообще. Вообще. Вот в ту крайнюю лозу пойдём. Boa, hoje eu не говори а потому что с бывает... Да, это не так... Да, это не не так... Да, Да, Почему не чужой киносюр? О, отлично. Раз, два, три, два угла. Всегда есть черно-корнечный. Черный и желтый. Два твоих угла не приходят. Дубли собирают. Так, разбор был в порядке. Ты хочешь, чтобы он перезарял? Нет, мы не он, он сожгул и отзабил. Вот теперь а дальше проще свой. сейчас мы все равно, я Да, все три Так, так Забил, но... Ну и Проблема в том, что ты. тринадцатый Забьет, был вообще как хороший, как не дурак Нет, так что, так нет так. Что, он но один свой, другой Ничего не вот, Ну, обозначил во всех. И чужой был хороший и свой, чуть ч ⁇ не ухожу. Где ты такого увидишь в Америке? Я не знаю, Нет, пойдем. да, да. Кто? А да, да, да. Кто? Вот видишь, ну, Вот ну, видишь, вот. Пошел хорошо. Нет, я? Нет, я так играл чужого под свои кастры. Ну ладно, Поехали. назад Ты не не Конечно Седые яйца но не дойдешь Что ж В стране Вообще я вижу, что это не так. Вот, Я не знаю, что вы отрежете. Нет, давайте же прогадать. Ну мы с ним не будем, еще вечер 5-й Просто выйдем. И тут с половиной Вся кухня, когда ступорка, я не верю, что он тоже. Красиво. Я уже пить красиво. Я там ничего не стал. Только татьяне. У нас все забитая опасность. Да, ты Летела... Да, летела и закатывалась. Было А вот жопа... А в вашем носу... вас...